Да, О, я, а в эфире как бы, да? После, да? И в эфире задавайте вопросы. А уже эфире. Вы тоже задавайте вопросы, только когда будете задавать, включите микрофон, ладно? Ольга Васильевна, мы в эфире. Ой, отлично. Ну, так мы уже вот и решаем, кому включать микрофон, кому нет. Сейчас нам а, Игорь скажет, когда уже пойдет полный эфир. Пока еще у нас вот такое, пока у нас только-только мы начинаем. Да, и, конечно, сегодня слушала одну там публика, вернее, читала одну публикацию, и э, человек говорит, психолог говорит о стрессовых ситуациях, и не только у взрослых, а особенно у детей, потому что они просто вот перетекают моментально вот это состояние нервное взрослых всех людей, вот, они перетекают, но они как бы говорят, что это и плюс, и минус. То есть, конечно, минус в том, что дети волнуются. Ну, мы говорили тогда о детях, что нужны, нужно максимально какие действия производить, чтобы детям было не страшно. А плюс в том, что у них вот это чувство ответственности появляется. Ответственности за родителей. За, ну, если в хорошей, в нормальной семье, то вот, как бы вот так вот еще. Так, ну что... Хорошо. Те, кто уже есть, те, кто подключились уже здесь, дорогие друзья, добрый вечер. Нам самое главное, чтобы нас было видно и слышно. Так что поставьте, пожалуйста, какие-нибудь плюсы на то, что нас слышно, и восклицательный знак, что нас видно. И разговор, конечно, будет о самом важном – это о наших детях. Игорь, скажите, когда уже полный будет эфир на всех этих самых, скажите? Да, я работаю над этим. Угу. Вот, Поэтому, когда будете задавать вопросы, просто учитывайте вот это вот состояние с одной стороны, а с другой стороны жизнь-то продолжается, и проблемы детские никуда они не деваются, кроме вот этой пандемии и страхов. Есть еще обычные болезни и хронические какие-то, к сожалению, болезни у деток. И так далее. То есть, то есть вот как-то так. А те, у которых много внуков или немного а они вообще есть, они могут уже конкретно и рецепты, как даже молодые бабушки, пожалуйста, отвечайте нам. Все сделал полностью. Угу. Ну все, теперь нас уже на всех одноклассники Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте все сейчас подключились. Добрый вечер, дорогие друзья. И мы о самом-самом главном, о самом дорогом. О чем бы мы ни говорили, что бы там ни было, но важнее, чем дети, для нормального человека вообще ничего не бывает. И Это самое важное самое главное, это, собственно, то, ради чего мы живем. Поэтому вот сейчас, в период пандемии, мы уже сейчас начали немножко говорить, я просто чуть-чуть повторюсь. Что, конечно, первое беспокойство это стрессы, потому что если родители волнуются, то это моментально, мгновенно на, на любом уровне переходит на деток. И они тоже начинают нервничать. И от этого могут неадекватно себя вести, ну там много чего. Это одна проблема. А конечно, она идет в минус, потому что любой стресс это может быть и обострение болячек, всяких и прочее. И психологи говорят о том, что нужно максимально приблизить жизнь к той жизни, которая была до этого. То есть абсолютный режим, стабильность, то, что ребенок делал раньше, вот когда он вставал, тогда он встает, когда он там ложится, тогда он ложится. Какие-то вот еду. Единственное, что можно, наверное, как они говорят, что-нибудь вкусненького побольше, то, что он любит вкусненького, или ну, чуть-чуть побольше, но не увлекаться этим. И вот опять же говорят о плюсах и минусах. Минус, конечно, стресс это минус для всех и для детей особенно, а вот плюс в том, что у них появляется вот это чувство ответственности, и они уже начинают как бы разделять эту ответственность со, со своими родителями. Но мы бы хотели сегодня поговорить вот о чем. Пандемия, пандемии, но остальные, к сожалению, проблемы никуда не делись. И детки как болели, к сожалению, опять же, к несчастью, так и продолжают болеть. Это может быть кроме обычных простуд тривиальных там или гриппа того же, но не короны, я имею в виду, это могут быть еще какие-то хронические заболевания. И об этом мы не должны забывать, потому что вот когда пожар, да, когда дом горит, то вообще вот наплевать на все, вот лишь бы потушить дом. Нет. Вот сейчас еще очень важно, чтобы родители понимали, что ребенок, вот это все пройдет, а ребенок сейчас растет, и сейчас ему важно э, и правильное питание, и правильный режим и прочее. И э, что касается иммунитета, витаминов или правильных каких-то вот вещей, режима дня, то это важно, ну, наверное, с младенчества. И, конечно, я передаю слово э, нашим экспертам, то есть таким бабушкам со стажем. У нас сегодня в нашей студии, так сказать, в виртуальной студии э, спикер наш, э, это Татьяна Панарина. Она блестяще знает и ароматерапию, и со своими внуками пережила уже достаточно много всяких разных ситуаций и знает, как, их, как спасаться. У нас Ирина Шатохина, у которой это э, и Панарина Татьяна Липецк, Ирина Шатохина Москва. И сколько у тебя внуков? Покажи пальчиками. Или то словами скажи. Четверо. Четверо. Вот. Поэтому тоже уже младшему сколько? Младший три. Так, а старшему? А старшему семь лет. Старшие и младшие все на него выросли. Понятно. Вот, Жанет, мы знаем, что у тебя тоже радостное событие, но оно еще маленькое это событие. Сколько ему? Жанет. Ему год и 8 месяцев. Ну вот, он вот самый такой младший. Вот, Ну, Людмила Санна, нам еще это предстоит. Ирине тоже это предстоит, хоть они не хочет показываться нам, но во всяком случае разговор будет идти и о, и о разнице, я так понимаю, о разнице возрастной, да, и что конкретно нужно. И я прошу всех зрителей, которые у нас присутствуют, во-первых, поставьте нам лайки, пожалуйста, это важно всегда для, любой, для любого эфира, поделитесь нашим эфиром, и кто хочет подписаться и знать, узнать новости, в первую очередь, вы можете если с сайта смотрите, вы можете на сайте спуститься вниз и написать, написать свою анкету, заполнить. Она очень маленькая и простая для того, чтобы подписаться. Если вы смотрите в соцсетях, то наша техническая поддержка будет сбрасывать время от времени ссылочку на вот для того, чтобы подписаться на наши новости и прямые эфиры. Ну и, конечно, если у вас будут вопросы, мы с удовольствием их будем читать, зачитывать прямо в прямом эфире. И если у вас есть какие-то рецепты, действенные, результативные, мы тоже будем счастливы их услышать. Мы будем сбрасывать время от времени ссылочку на для того, чтобы подписаться на наши новости и прямые эфиры. Так, это, и... это откуда у звук идет? Микрофоны все, пожалуйста. У кого-то микрофон включен. Хорошо. Итак, я передаю слово Татьяне Понариной, эксперт по здоровому образу жизни, эксперт в ароматерапии, ну и, как я уже говорила, профессионал, который знает блестящую продукцию Вивасан, потому что, конечно, разговор будет и о Вивасан в том числе. Пожалуйста, Татьяна. Добрый вечер. Да, я Татьяна Понарина, консультант компании Вивасан город Липец. Ну, Ольга Васильевна уже сказала, что мы живем сейчас в очень нестабильное время. И вот как раз в это время меняются приоритеты. И как вы думаете, что сейчас самое важное? Деньги, недвижимость, может быть, мебель какая-то. Как вы думаете? Деньги. Деньги? А на деньги можно купить все? Большую часть. Большую часть. А что нельзя купить на деньги? Здоровье. Ну, То, а деньги, деньги на здоровье тоже сейчас нужно. Деньги хочу. на здоровье, конечно, тоже нужно. Да. Так вот, да, конечно, сейчас в приоритете у всех здоровье. Как определить, как найти, вот, скажем так, ту подушку безопасности, которая помогла бы сохранить здоровье? И взрослым, и детям в любой возрастной категории. И на одной из предыдущих встреч мы говорили об одном уникальном продукте, который выпускает швейцарский завод доктор Дюна Абамонфити. Уникальный продукт, но его можно применять в любой возрастной категории от двух лет. А что же детям, которых, которым менее двух лет? А что же делать детям, которые менее года? Достаточно ли они получают витаминов? И вот сейчас, похоже, уже становится одним из самых популярных обсуждаемых витаминов, прежде всего из-за того, что он помогает улучшать иммунитет, укрепляет иммунную систему, это витамин D. И вот мы немножко на нем остановимся. Это единственный витамин которая вырабатывается в организме под воздействием солнечных лучей. Даже летом. Достаточно ли этого? Вряд ли. Что говорить об осенне-зимнем периоде? Конечно, его недостаточно. Есть такая версия, что динозавры вымерли именно от нехватки витамина D. А представляете, если бы они принимали витамин D, они могли бы дожить до нашей цивилизации и построить, до нашего времени построить свою цивилизацию, может быть, параллельно с нами. Ну вот, такая версия есть. Но вернемся в наше время. Дефицит витамина D, конечно же, ведет к нарушению здоровья. У маленьких детей это рахит, авитаминоз, который в свою очередь ведет и к нарушению нервной системы, и к выпадению волос, и даже к сухости кожи, и даже к замедленному росту. У взрослых там более серьезные риски, там уже и сахарный диабет, болезнь Паркинсона, депрессивное состояние, частые головные боли и даже рак молочной железы. Яичников. И в последнее время, к примеру, я, не знаю, как вы, но я часто слышу о том, что дозировки витамина D должны быть ну, огромные, прям какие-то цифры баснословные называют. Правильно ли это? Дело в том, что, к примеру, как нехватка витамина D, так и передозировка может нарушать репродуктивную систему у мужчин. Ну, это как бы, к примеру. То есть не все так безопасно. Достаточный прием витамина D как раз уводит нас вот от этих рисков, о которых я только что говорила. Вообще продуктов питания с содержанием витамина D не так уж и много. Сейчас мы с вами посмотрим видно мой экран да да отлично да, отлично да? видно хорошо спасибо достаточно много витамина d в жирной рыбе и и печени лосось умбрит у нет сель сардины очень мало есть в грибах в говяжьей печени в сыре в желках. но дело в том что очень сложно организовать рацион свой так, чтобы регулярно получать достаточное количество витамина D. Даже в материнском молоке витамина D недостаточно. А это значит, что груднички входят в группу риска по рахиту. Поэтому нужно как-то этого избежать. А как этого избежать? особенно груднички. Так вот швейцарский завод Доктор Дюнер выпускает уникальный мультивитаминный напиток Черниковитал. В чем же его уникальность? Прежде всего в его сбалансированности витаминов и минералов. Состав этого напитка, кроме сока черники, если по названию думают, там только черника, о, глаза, так это не только глаза, да, конечно. На зрение этот напиток очень хорошо работает, но посмотрите его состав, экстракт зародышей пшеницы. Это энергетическая бомба вообще-то, представляете, зародыш, который дает потом жизнь, сколько в нем витаминов и минералов сколько в нем энергии, сколько в нем силы. Кроме того, здесь витамины группы В, кальций есть, железо двухвалентное. И вот двухвалентное железо природное в окружении витаминов, оно имеет биосвояемость достаточно высокую. Вообще витамины в жидкой форме гораздо более хорошо усваиваются, чем в таблетированной продукции. И, конечно, то, о чем мы с вами говорим, это витамин D. Суточная потребность витамина D. Вот посмотрите на эту таблицу в последней колонке процентное содержание отсуточных потребностей витаминов и минералов. кальций конечно, здесь не очень много, но все остальное – железо, Витамины все, в том числе и D3, стопроцентно в потребности человека. В зависимости от возрастной категории, здесь и дозировки разные, и в этой дозировке именно по возрастной категории вот эти все витамины, в том числе витамин D. Ну вот вернусь я вот к этому слайду. Почему? Потому что вот, это, вот этот весь комплекс, вот этот удивительный флакончик, что он еще дает? Он очень хорошо снижает внутричерепное давление. Очень показан при гипоксии и детям, и беременным женщинам. Беременным женщинам обязательно нужно принимать чернику витал. Для чего? Но прежде всего гемоглобин часто падает у беременных женщин. И предупреждение гипоксии у ребенка. Это очень и очень важно. Налаживает, нормализует обменные процессы, антиоксидантные свойства достаточно высокие. И еще раз повторю, очень важно то, что этот напиток можно применять с первого дня жизни ребенка. Я хочу рассказать случай такой, у меня был в практике, ребенку полгода, мама пришла и говорит, ребенок плачет ночью, часто очень просыпается. Невролог сказал, все в норме, ребенок родился с гипоксией, а гипоксия, значит, все равно поднимается внутричерепное давление. Гипоксия не кислорода, если кому-то непонятно, но думаю, всем понятно. И не хватает кислорода сосудов головного мозга, повышается внутричерепное давление. Но если была гипоксия, я ей, конечно, рекомендую чернику. Она говорит, да все в норме. Я говорю, ну вы ничем не рискуете. Ну вот она через неделю мне звонит, говорит, какое же вам спасибо. Ребенок спит гораздо лучше. А через две недели приема черники ребенок абсолютно спокойно спит целую ночь. Вот такой удивительный напиток. Дальше, Татьяна, можно я задам вопрос? Да. Вот смотрите, правильно ли я понимаю? меня просто тоже сегодня задавали вопрос: есть ли у вас вот э, D3 вита, D, витамин D3 э, вообще живьем? Я говорю, ну вот у нас вообще живьем. не бывает. У нас не бывает такого, что вот он прям, вот только d 3 вы имеете в виду оптичный, выделенный, ну так как ищут кальций, Конечно. чистый там и так далее. Правильно ли я понимаю, что это опасно, если даже вот просто вот как бы предлагается вот такой продукт, лучше, чтобы в продукте была синергия. То есть не выделенный этот витамин, а внутри самого, самой ягоды, скажем так, и он тогда лучше усваивается. Конечно. Конечно, я всегда говорю, что вся продукция компании Вивасан, она работает как паучок. Сразу на много проблем. И понимаете, вот все, что я сейчас перечислила про чернику, оно все работает. Купите его отдельно витамин D, но что он решит? Только именно то, что рахит у ребенка не будет, а все остальное, то, что я сейчас перечислила. И э, решит ли он проблему, это еще вопрос. Конечно, я не буду касаться этой темы качества витамина D. Приходили ко мне с аллергией совсем на свете, но я не буду этой темой касаться. Но э, любые витамины, любые минералы именно э, в окружении других витаминов и минералов усваиваются лучше. И здесь же подобрано как э, не просто, а бы чего туда наваляли. А именно так, что каждый компонент помогает другому компоненту и вместе получается ну, просто бомбическая продукция. Ну, очень здорово работает. Причем противопоказания к чернике Витал только индивидуальная непереносимость. Все. А чернику Витал можно принимать с младенчества? Да, с младенчества, капельным путем в суточное питье одну каплю, второй день две капли, и так до полчайной ложки и до года полчайной ложка вот так она и идет суточное питье ну, просто я еще хотела бы обратить внимание, э, но ну, все знают уже сейчас, когда мы читаем на в состав, то мы понимаем, что то, что идет первыми пунктами, это то, что, ну, мы любые продукты так проверяем, да, то это больше всего в составе. Так вот, обратите внимание, сок черники 62-25%, 62%. Это абсолютно уникальная вещь, абсолютно. Потому что, если вы э, посмотрите на какие-то Проду, но вот когда будете выбирать, обратите внимание на это, потому что я знаю просто одну очень раскрученную компанию, которая позиционирует чернику, но там э, черники как таковой нет совсем. То есть там есть синтез, синтез каких-то вот синтез продуктов, которые напоминают состав черники, вот даже так. Поэтому обращайте на это внимание. А потом еще смотрите, если у маленьких детей низкий гемоглобин, железодефицитная анемия, то попробуйте найти в аптеке или где-то в другой компании продукт, который без риска можно давать младенцу. А здесь, пожалуйста, природное двухвалентное железо, которое очень хорошо усваивается даже у маленьких детей. И еще об одном продукте, который тоже можно детям маленьким. Этот продукт с полугода. Редбери, красная ягода. Чем уникальный этот продукт? Именно сбалансированностью состава. И обратить внимание, здесь тоже экстракт зарода пшеницы. Вот это компонент в некоторых продуктах компании «Лоса», он дает саму жизнь, он энергию каждой клеточки и причем имея витамины и минералы, он, ну просто он один сам по себе уже ну, просто отличный компонент. Плюс к тому сок плюквы. Клюква произрастает на болотах на севере, то есть в суровых условиях. И вот в таких суровых условиях это растение все равно может выжить и еще дать плоды. И вот эту всю силу, которую накопило в себе это растение, оно отдает нам в виде сока клюквы. Причем клюква обладает просто мощнейшим бактерицидными свойствами и наряду с этим очень мягким таким мочегонным эффектом. То есть э, этот продукт может применяться как у взрослых, так и у маленьких детей при э, проблемами с почками, при инфекции э, э, мочевых путей, что тоже у деток бывает э, не так уж и редко. Э, витамин С, море, антиоксидант ну и так далее. Клюква вообще традиционно почиталась народной медициной. И, конечно, об этом многие-многие знают. Сок малина арония, я на них подробно останавливаться не буду. Почему? Потому что мы о них говорили, когда говорили про иммунфит. Сок маракуи, тоже уникальная составляющая этого продукта. Очень хорошо успокаивает. Очень хорошо работает при бессоннице. И обратите внимание вот на это. Кальций 88%, магний 85% от суточных потребностей. Они как раз находятся в соке маракуи. То есть там сока маракуи тоже достаточно много. Если этот сок может компенсировать нам кальций и магний почти 100% потребность суточной нормы. Но тоже уникальность в этом, этого продукта состоит. Ну, витамины группы В добавлены, витамин А, С, Д тоже здесь есть, но совершенно в небольшом количестве. Если в чернике там стопроцентная суточная потребность, то здесь витамин Д немного, витамин Е. Вот такой комплекс витаминов. Отдельно хочу чуть-чуть э, остановиться на двух компонентах – э, лютеин и таурин. Э, лютеин. Лютеин вообще э, человеческим организмом не синтезируется. И поэтому его очень важно получать из пищи. Но я уже говорила о том, что мы не можем сбалансировать свой рацион Настолько хорошо, чтобы получать все необходимые компоненты, в том числе и лютеин. И лютеин – это самый крутой витамин для зрения, просто самый крутой. Он не дает нарушаться центральной сетки, части сетчатки, сохраняет зрение и взрослым, и детям. Нейтрализует свободные радикалы. Это очень важная функция еще, именно фотозащитная функция. Это тоже важно. И лютуин, лютеин вот в этом комплексе, в нашем комплексе, тоже имеет биодоступность 80%. Это очень высокая биодоступность. И с первого дня приема, конечно, вы не почувствуете работу лютеина. Он накапливается, причем больше всего его накапливается именно в сетчатке глаза. И вот обратите внимание, в 10 тысяч раз выше, чем в плазме крови. И вот такая концентрация – это на 20-е сутки, после 20 суток, начала приема этого продукта. Вот уникальность этого продукта состоит еще и именно в этом. Теурин тоже очень хорошо работает со зрением, особенно когда очень яркий, очень агрессивный свет или напряжение глаз. Вот как дети у нас где сейчас все сидят? В компьютерах, в гаджетах, в телефонах и так далее. Естественно, напряжение зрения. И здесь риски потери зрения, конечно же, оно есть вот как раз э, редбери красная ягода с лютеином, таурином и другими компонентами, оно здесь очень хорошо работает. Причем э, были вопросы такие, но ну, черника зрения и здесь зрения, вот, да, черника тоже работает. Э, причем э, э, черника, она э, хорошо работает с сосудами глаза, на сетчатку глаза она тоже работает, но лютеин если взрослый человек принимает лютеин, то риски катаракты снижаются от 20 до 50 процентов круто да вот, вот такой продукт совершенно уникальный так это уже не то а вот это вот как раз то, что я хотела вам рассказать об этих продуктах теперь давайте посмотрим что нам задают вопросы какие да я хочу сказать если что-то я не договорила если что-то не очень понятно то вы можете задавать и сейчас вопросы и тем консультантам которые вас пригласили на этот эфир как хранить и сроки хранения? Очень большой срок хранения. А вы позиционируете натуральность? Да, конечно, эти продукты у нас все натуральные. Безусловно, они натуральные. И срок хранения с запасом указывается. Если стоит срок хранения на флаконе, там, допустим, 22-й год, январь 22-го года, то если у вас вскрыт флакон, вы можете его допивать, не боясь. И еще после вскрытия все мультивитаминные напитки хранятся в холодильнике. И, конечно, когда у вас вскрыт флакон, то желательно в течение месяца его использовать. Еще, пожалуйста, вопросы есть? Сейчас, секунду от Светланы Баданиной. Свет, ну ты не можешь нам сказать, да, голосом сказать не можешь, но просто вот такие рекомендации и поправки еще, не поправки, а дополнения. Таурин препятствует слабоумию. Но ну, это имеется в виду уже в таком возрасте, наверное, старческом, а для детей это, конечно, развитие умственных способностей. В общем и да. целом. И еще очень хорошо восстанавливает нервную систему детей и взрослых, именно черника я так понимаю светлана да? наверное да я еще хотела... смотри, и сок и успокаивает избавляет от бессонницы и оно вообще и тот и другой продукт очень хорошо работает а потом если черника снижается на причерепное давление конечно ребенок успокаивает А вот еще доп... нужно дополнительно детям давать витамин d если вы услышали, что в чернике суточная потребность витамина D, то дополнительно давать не надо. Передозировка, оно не всегда хорошо. Но оно, наверное, всегда нехорошо. Да, всегда нехорошо. Конечно. Да, всегда нехорошо. Угу. Если, предположим, рекомендовать, например, ребеночку с какого-то возраста и сколько ему можно давать, то, то есть, ну, как рецептурная Да, продолжительность и количество. Ну, например, ребенку там, не знаю, полгода. Ну, да, и как да. профилактику. Как профилактику с полгода уже можно и не с одной капли уже к полгоду можно и уже ну как бы четверть чайной ложки и до все равно немножко увеличивать и до довести до половины чайной ложки до года а, чайную ложку су, суточное питье больше не надо ребенку маленькому этого вполне достаточно а с года уже чайную ложку два раза в день нужно давать как долго давать а, если это чисто профилактика если ребенок здоров на данный момент то Лучше всего э, укрепляется иммунная система и увеличивает сопротивляемость организма, когда идет вот такая работа ступенчатая. ступенчатая. Что это значит? То есть две недели вы подавали ребенку, неделю сделали перерыв. То есть вы толкнули организм, э, а потом дали ему поработать самостоятельно, а потом еще две недели подавали а потом опять перерыв, закончилась у вас черника. А в осенне-зимний период, конечно, постоянно нужны витамины. Но начинайте давать красную ягоду. Пока вы чернику продавали, даже если меньше полугода ребенку, ребенку уже подрос, полугода можно уже и красную ягоду давать. А, а так, Татьяна, вот такой вопрос. Допустим, ребенок на грудном скармливании, ему ну, два месяца, да? Стоит ли давать какой-то из этих продуктов, но ну, чернику предположим? Я считаю, что стоит, потому что я уже говорила, подчеркивала, что в грудном молоке витамина D не хватает точно. И мы не знаем, какой рацион питания у мамы, достаточно ли она принимает, получает с пищей витаминов. И ребенку, конечно, все равно надо. Витамин Д. Как бы мам, мама может пить чернику, но все равно в грудное молоко попадает его недостаточно. Поэтому лучше все-таки ребенку непосредственно давать. По два месяца начинаем с одной капли. Допустим, вы, вы, вы, вы все равно дает капельку, второй день две капельки и так лучше. Угу. Ну, я вот вижу просто, что у нас присутствуют и Тюмень, Екатеринбург, и Украина, а на Украине, я не устану повторять, там блестящие доктора, великолепные доктора, очень глубокие, с большим опытом, и наверняка у вас тоже есть чем поделиться, так что если э, есть возможность, то напишите нам, или если хотите, мы вас пригласим в прямой эфир. Ну, в Зум уже да, для того, чтобы можно было что-то поделиться чем-то. Скажите пожалуйста, уважаемые эксперты, те, которые присутствуют в комнате Зум, есть ли у вас какие-то дополнения, хотите, хотели бы вы поделиться, может быть своими результатами? Что-то было, да, со своими детками, со своими там внуками или знакомыми, что-то было, что помогло. То есть, если подводить итог, пока вы думаете, размышляете, значит... Как профилактику, особенно сегодня, а в свете того, что нам доктор-психиатр сейчас написала, что способствует и э, таурин, тот, который присутствует в чернике, способствует и э, мозговому кровообращению, да, ну и там много чему, то, наверное, э, где-то 2-3 недели достаточно, Татьяна, если в двухмесячном возрасте по капелькам вводить и доводить до чайной ложки? Две недели достаточно, потом... недели. Перерыв, Какой перерыв? Неделя две и и потом опять подавать две недели. Ну то есть вот сколько таких курсов может быть? Два-три курса, да? Два-три курса вполне достаточно. Потом перерыв делайте, на другие витамины можно переходить. Если ребенок маленький, все равно перерыв вы сделали, пока не не, не закончится флакон, две недели даете неделю перерыв, две недели даете, неделю перерыв. Передоза не будет. Угу. Если будет соблюдать тренировки. То есть как профилактику, это вот такими курсами, два месяца, полгода, год там и так далее, как профилактику. Если ребенок заболел, ну, понятно, мы все обращаемся к врачу, тут даже нету речи об этом. Но дополнительно, чтобы помочь организму справиться с этой проблемой, это должна быть так, увеличенная дозировка или такая же? Нет, маленьким детям до года дозировку увеличивать не надо. Угу, угу. Ну, то есть все равно будет реальная помощь, потому что... Конечно, надо... тогда, да, недельный перерыв не обязательно делать, пусть ребенок проболел, э, как бы время реабилитации, да, пусть укрепляется э, сопротивляемость организма, иммунная система, можно без перерыва и месяц давать. А насколько полезен вот в этой связи будет артишок? Но ну, мы сейчас говорили только о витамине D, о чернике, но э, просто вот в данной ситуации, да, и... При том, что если там сейчас ребенка, ну, лечат усиленно, например, да, то без артишока, наверное, обойтись совсем невозможно. Если ребенок заболел, то артишок тут обязательно. Почему? Потому что даже если без, вы обходитесь без химических препаратов, аптечных даже, если, все равно вирусы, попадающие в организм, выделяют свои продукты жизнедеятельности. И вот это все идет обезвреживаться в э, печени а, И помочь <как> интоксикацию убрать интоксикацию, при этом будет налаживаться работа желудочно-кишечного тракта. А, конечно, сюда желательно еще подключить флоромакс, а, если ребенок болеет. А, и будет все замечательно, хорошо. Но о том, когда болеет ребенок, что делать и всей смеси, у нас был эфир, и мы угу. все давали. Я бы еще здесь добавила, потому что кто-то смотрел тот эфир, -то, вы можете, кстати, выйти на наш сайт zkbv.ru. zkbv – это здоровье, красота, благополучие, свивасан. Первые вот аббревиатуры первых букв. И вы увидите много-много видео и по поводу деток, и взрослых, и по красоте, и там много чего, и можете там же и подписаться. И, Но ну, все-таки те, кто не смотрели, я хотела бы еще сказать, что если маленький ребенок ребенок вот такой до полутора, ну, младенческий возраст, да, ну, неважно там, до полутора лет и а дальше уж все равно хватит, то э, кремы, наши трансдермальные кремы, это то, что может просто вот остановить э, на раннем этапе какую-то болезнь, я уже не говорю о профилактике, это, конечно, в первую очередь календула. Просто вот абсолютно необходимый. А это и взрослым показан, и маленьким, и он будет долго и не пропадет. Это, конечно же, наверное, крем «Чайное дерево». То есть вот такие вот мягкие кремы, да? Правильно я говорю? Если крем, не так, остановите, да. да? Вот. С вивоактивом я уже бы, наверное, была бы немножко поосторожнее, потому что он более такой активный, там соли мертвого моря. Они хранятся долго, их можно положить, и они будут лежать. Эфирные масла тоже очень долго. Вопрос вот у меня какой. Поскольку младенец, ему нужно там по пол чайной ложечки, а флакон черники хоть и небольшой, но достаточно объем, ну сколько, 250 миллилитров, а пол чайной ложки – это 5 миллиграмм. 5 миллилитров то есть ну сколько он там выпьет за две недели он выпьет меньше 100 грамм да не 100 грамм а даже 50 там 70 граммов да? а остальное за неделю может даже в холодильнике это натуральный продукт Ира очень хорошо задала этот вопрос это натуральный продукт как компот чтобы он так сказать не пропал что сколько он может продержаться до месяца он месяц? держится Да, месяц месяц После вскрытия в холодильнике он месяц. Неделю вы сделали, перевод, еще вы дальше даете. И вы видите, если что, там остается много, все в зависимости от возраста, если маленький ребенок, конечно, останется, то выпивает мама. Вот, я как раз к этому и подводила. Если маме, потому что любой маме и любому папе, в первую очередь, если он будет покупать такой драгоценный продукт, швейцарский продукт, чернику, естественно, для младенца, ему будет для себя не надо, а вот ребенку обязательно. А тут есть возможность деваться некуда. Остается, и чтобы не пропал этот уникальный продукт, вот тут как раз есть причина выпить самому. Да. Это хорошая причина. Да. Так, э, Игорь, есть ли какие-то еще вопросы или рекомендации, или пожелания, или что-нибудь еще? Ольга Васильевна, про крема вы говорили. Семья, вы не назвали семья. Вот, вот. Да, я всегда его все-таки побаиваюсь в таком младенческом возрасте. Я Если его правильно использовать, то есть с водичкой, Маленькую-маленькую рисинку, если для совсем маленьких, то э, плохо не будет все равно. Козье масло, э, крем-тимьян. А дети, которые уже побольше, э, уже там вообще бояться не надо. И грудную клетку, и спинку, и носовые гайморовые пазухи, массаж стоп, ну, очень здорово работает. А вот еще, Игорь, наверное, тоже ответы. Таурин для детей с разными задержками умственного развития. Да, ну опять был вопрос дополнительно детям Давайте. Да, Если это. есть черника, не надо, уже Татьяна ответила. И вообще как бы вот отдельные такие вот вещи тоже опасались. Конечно, Тань, спасибо о козье масле. Ребята, козье масло – это то, что вот это не пропадает, это то, что должно стоять и для взрослых, и для маленьких. Это то, что вот обязательно должно быть в доме из этих масел. Вообще о козьем масле там целые истории, такие легенды складываются, потому что козье масло само, ну, понимаете, делается из молока альпийских коз. Ну, данное масло, которое предлагает компания «Вивасан». Так вот, температура плавления, почему оно так хорошо? Температура плавления у него где-то 37 градусов примерно. Что это значит? Это, это значит, его не надо нагревать или делать какие-то компрессы. Он плавится под температурой самого тела человека. Это первый пункт. Второй пункт. Он прекрасно аккумулирует тепло. То есть вот он попал в организм, и он аккумулирует это тепло достаточно долго. Ну и самое важное, какие-то там есть, как сейчас модно говорить, антитела, не знаю, как это назвать правильно, но козы – одни из немногих животных, которые не болеют онкологией, у них нет практически все уже животные мы знаем и собаки и кошки и ну практически все так вот козы одни из немногих животных я забыла какие остальные которые у которых нет онкологии а это очень важно то есть это вот такой пункт важный и э, расход у него шикарный вообще наши кремы это на год а то и больше у него крошечный расход ты просто вот слегка смазал чтобы влажная была рука от этой мази и намазал о а маленького ребенка там вообще нужно просто капельки здесь вот еще пишут я бы постоянно давала по капелькам если есть проблема да это если есть проблема мы говорили о профилактике здорового ребенка с недельным перерывом ну а если есть проблема, конечно да, конечно, да. Крема тимьяна не нужно бояться. Ну да, знаю. Мы это все равно даем вам. А нужно дополнно? <свят> так, это и был вопрос. Черника восстанавливает нервную систему детей и взрослых. Да, черника помогает деткам. Ага, спасибо. Лайфхаки от семи Шатохиных. Как, какая? Какие? Покажи. <свят> лайфхаки. Лайф так, вот еще это, по-моему, Лида пишет из Украины. Я мама трех деток. Ну, я по-украински красиво не скажу. Наверное, я так понимаю, благодаря Вивасан они очень хорошо растут, живут и развиваются. Спасибо большое, Лида, за такое. то Да, действительно, у нас практически все наши дети уже теперь внуки растут, вырастают. И слава тебе, Господи, на Вивасане очень хорошо. Так, если у нас больше нет вопросов, мы, наверное, сегодня закончим эту тему. Но я думаю, что нам нужно подготовить тему, потому что мы, я возьму всех бабушек и мам многодетных. Вот Танечки Болговой сегодня нет, у нее шесть внуков или больше. Шесть, шесть да? Шесть. Да. Вот, кстати, все мальчики, все мальчики, по-моему, да? Да. Вот, и, конечно, там опыт «Будь здоров!» какой. И они пользуются очень серьезно «Вивасаном», и, насколько я знаю, проблем там получается не так много. Тут самое главное, почему мы так говорим, чтобы у вас было это в доме. Не потом, когда вдруг уже случилось, там я поеду, куплю и так далее, а вот чтобы в доме оно было. И вот если это, все равно аптечку мы делаем, и если в доме есть это, эти кремы, это черника неоткрытая, может быть, или открытая стоит, но она, если она в холодильнике, она месяц продержится, то можно ухватить эту болезнь вот на ранней стадии. И не будет осложнений, и может быть, вообще этого развития болезни. Вот здесь самое важное именно в скорости, во времени. Вот Ирина выставляет свои флаконы, что значит четверо внуков и... Куча детей, да. Здесь вопрос, Ольга Васильевна. Если у ребенка пять лет плохое зрение, что лучше давать, чернику или красную ягоду? Я бы чередовала. Пропили флакон черники, неделю перерыв, две недели сделали, начинаем красную ягоду. Еще все зависит от того, от чего у ребенка плохое зрение. Плохое зрение. Что-то там серьезное или вот эти вот перенапряжения. Но в любом случае и черника, и красная ягода будут хорошо помогать. И в 5 лет, ну, чернику, да, хорошо. Я бы продавала, подавала бы флакон на 2, красную ягоду прям подряд. подряд. Ну, конечно, там надо выяснить причину, что там сосудистые да. проблемы или да. проблемы самого глазного яблока, или что там. Могут да. быть разные. Кстати, могут быть и стрессовые проблемы. Это стрессы. Тоже. или какие-то инфекционные я просто в этом вопросе помню себя в детстве у меня тоже были проблемы с глазами и конечно вот в этом случае очень важно понять от чего и опять же сейчас понять это идти в поликлинику, это сидеть где-то там, вот в этой поликлинике, где вокруг народ и больной народ, уже страшновато. И сейчас, может быть, у нас поэтому люди к нам и стали больше ходить, чем в обычное даже время, потому что если есть профилактика, если можно поддержать себя такими хорошими продуктами, чистыми, натуральными, швейцарскими, сертифицированными, гарантированными, то, конечно, это выход просто блестящий, а потом да, уже. Потихоньку... я бы хотела, знаете, чем закончить. Я в прямых эфирах людям обещала, какую бы мы тему ни затрагивали, обязательно как бонус я даю какой-то рецепт паром терапии. Да. Сейчас, подожди, пока ты не говори, я хочу и Шатохиной дать слово, чтобы она показала, что у нее тут есть в аптечке в ее большой. Она готовит эфир. А сейчас просто покажи, включи, пожалуйста, микрофон. Добрый вечер еще раз. Я как многодетная бабушка. Слышно меня? Да, да, да, да. Я как многодетная бабушка, хочу сказать. Вот сейчас все говорят, коллективный иммунитет надо выработать. Семейный иммунитет надо сначала выработать в семье, иммунитет для всех, а иммунитет начинается в принципе с вот этих вот сиропов замечательных, да, это вот холодильник, я все время на кухне сижу просто, у меня рабочее место кухня, и вот тут и иммунфит, и артишок, и черника, и стимусан был кашель у нас, и можжевельник. И все это мы пьем всей семьей, то есть если начинаем что-то давать одному ребенку, соответственно, даем сразу всем. И вот так и вырабатываем семейный иммунитет. Это от нас лайфхаки. Замечательно, спасибо, Ир. Спасибо большое. Так, ну что, Татьяна, давай свой подарок, давай свой бонус. Сейчас я вам покажу свой бонус. В одной из последних заметок в моих соцсетях была заметка про арома ванны. И вот я вам даю рецепт арома ванны при насморке. Видите, да, две капли чайного дерева, капля розмарина. Но пихта я бы сюда добавила две и лимона две, если говорить про простуду. Эффект от этого, да. Вы знаете, что эфирные масла в воде не растворяются, поэтому нужно обязательно мульгатор. Соль лучше в морскую, если нет морской в обычную. Капаем все эфирные масла и после того, как эфирные масла впитались в соль, тогда мы растворяем в воде. Температура воды должна быть 38 градусов, 15-20 минут будет достаточно. И какой же эффект именно от этой арома ванны мы получаем? Это снимается отек, заложенность носа, улучшается дыхание, укрепляется защитная силы организма. И настроение улучшается, и тонизируется кожа, а ускоряется обмен веществ, расщепляется жир. То есть, если про последний, расщепляется жир. если вы хотите, чтобы ваша арома ванна стала антицеллюлитной, вы можете розмарина капнуть две капельки. И вместо лимона капнуть апельсин, антицеллюлитное тоже масло. И у вас получится антицеллюлитная ванна. И когда вы выходите из ванны, не смываете то, что остается на вашей коже. Поры раскрыты, через кожу в кровоток попадают эфирные масла. И если вы думаете, что эфирные масла работают только на кожу в ваннах, это не так. Настолько маленькие молекулярный вес у эфирных масел, что они мгновенно проникают сквозь кожу в кровоток и попадают во все системы организма, системы и органы. Причем, если у вас нет проблемы с бронхолиочной, она напитка туда и не пойдет, например, да? или если вы добавите в калип, точно так же, эфирное масло знает, где проблема, туда оно и идет. И иногда бывает так, что ждешь одного эффекта от эфирного масла, а получаешь совершенно другое. Вам кажется, у вас более серьезная какая-то вещь, а эфирное масло разберется сам внутри. Организм знает, и помогает эфирное масло, конечно, тут здорово. Вот такой аронный рецепт. Спасибо вам большое. Спасибо, Татьяна, за замечательную информацию. Спасибо всем участникам, кто присутствовал в Зуме, кто смотрел, кто участвовал активно. Всем, конечно, хорошего настроения. Ребята, не допускайте себя до стрессовых каких-то ситуаций. Боритесь, как можете. Еще раз говорю, вешайте на стенку фотографию свою или своих детей, где вы счастливы и улыбаетесь изо всех сил. Жизнь продолжается, все замечательно. И даже если что-то у нас есть, чем остановить эту дрянь. Всем большое спасибо. Оставайтесь здоровы до с понедельника. понедельник 19.00 мы с вами встречаемся на том же месте в тот же час. Не забывайте Пока. ставить лайки и поделиться с друзьями. Да. Спасибо всем. До свидания. До свидания.